Леша, ну папа поздравляет с днем рождения и бьем за его здоровье. Здоровье твоего папы. Я сразу же нашумную лицо делаю. Я говорю, я положу колодец. Сам настоящий жертву Положи на колодец зарю на правую что это А, как упадет? Не, ты же как-то директор сам хозяй купил вот такую, я а вот такую возьму. Ну я допускаю вас. Ну мне надо заниматься. Ты знаешь, у нас выгодно один месячный. И специально корреспондент. Специально заводит. Вот ты знаешь, что у него пальцы работали, как на пьянке. Вот буквально как на пьянке, вот так. А я учился так, а? Ты наш гадаскожный. Ты хочешь, Маш, на ней, да? Надо Прям тоже одного А Я так я ее покупал для передачи. Единь, куда было делать? Я знаю, да. Я помню, что делился. Волги, молнии, все это. Все это при памяти, понимаешь? Не повери правда. Сейчас, Горбузов, Гул, Гаргуз купить? 7 миллионов. 3102, 330 комплектация. Ты же не больной машиной, легче, куда я. Легче. Ну зачем он царай не нужен? Правильно. Людмила, слышишь? А ты, между прочим, не была у нас на этой новой машине, не посветила женщина. Да. А ты знаешь, слышь? Людмила, ты уж красную матьнули. Чтобы с тобой светили ее. Ну так не у вас. Не у нас. Вы знаете, Ну да. Так срабин, я, я какие <смех> <Крылья> да, вот, вот если ну, жалко, и все. Потому, все. хоть а вы нужно страшный, Даже хозяин все. Мало нет, Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. хлеб Пока. <свистит> я ему Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Пока. Значит, мы тебе э, теши нету, я и за тюшу там ходил. А, ну, да, Нет, молочка, ж ты ж любитель, мышка к не все. <говорит> <говорит> ну мы тебе пожелаем, конечно, всего самого наилучшего. Чтобы ты э, ну, живу тут, Коля тебе желал, чтобы это тоже нужно. Дело. Я, а я да, наоборот стараюсь тебя, думаю, позять и уравняться. Да нет, да, нет, Да нет, да. Я ж поменьше, конечно. Ну давай, Лис, за тебя. Чтобы телефон. Хорошо. Удачи, всех благ тебе. Спасибо. Чтоб рыба у тебя ловилась. Клевала. Леша, клевала. За отсада тоже. О, Лня, как бичок томаты. Аня, ты не берешь, конечно. А Коля тоже. Я выпил Коль, мы не разрешаем там дивануть, мы там не разбудим, слышь, Коля? Да я... Еще пока нет. вот не буду. Мы знаем. там нет. домой я тебя не бачу вообще. Людмила, вот я тебя не бачу вообще. А ей не надо. <связать> я вижу, же... да, поставила, да, раз, раз, по третий раз, а поставила, да? дорогая. Ага, поставила, да. я, я же жду, что ты меня не мой в да. Конечно. Иди, позвоните за тобой. Нет. Алё, вы пока собачку поймаете, а потом не поймаете. А кому? Я тебя поймаю, я тебя поймаю, что еду. А машину поставлю, да? Сержите видочка, если уж. Надя, ну ты ж сядешь. Так, я и, уже я уже здесь, уже я с... бегу я володец. не что а не... ты чего, Я не знаю, Чтобы было. О, о, о, о, о, о, о, о, о, Чтобы Никто тебе никакой здесь не делал. И дай бог, что у тебя деньги не переводились. И за твое здоровье. Спасибо. Еще гости будут, Володя. Нет, все. Все, от Каченко. Нет, все. Хорошо. У нас все Старшие дела. спасибо. Давай, Так что, давай, за это. Иди там. я вот так. Пошел. Хорошо. Не сменяйте, я на газонях. Давайте от Шугорики покушаем. После не пью. Подняли все свои пушек, стаканчики, рюмочки. Аня. Сережа. Рюмочка, где твоя солнышко? Так, сегодня у нас прибыли в Семикарофор именинники. Наши любимые племянники. Вот мы их все вместе Дяди, тети здесь, наши друзья, все вас поздравляем, ребята, поднимитесь. А чё, Мы вас пошли с днем рождения. с днем рождения а? вас. Уча, Здоровья, счастья, чтоб Уча, вас делали. было в семье хорошо, да на работе шутка. ладилось, борбов, чтоб в карманах что-то шелестело вас, чтоб все, что вы хотели. На 50% сбывались ваши думки. Вот заодно думали, хоть хоть немножко до сбывалась. Дай Богу всего всего-всего самого прекрасного. Живите, не забывайте, родители, нас, а вы знаете, что мы вас любим, всегда вас ждем и всегда рады вашему приезду к нам в гости. Приезжайте. Спасибо. Всего самого хорошего. Ну за вас, ребята. Да, Спасибо. За вас. Спасибо. За вас. За вас. А, а мама какой себе подарок сделала, Надя? Надя, а мама какой себе подарок сделала, да? Да. На 8 марта? Не, чтоб папа, но, А мама папе. На всю жизнь, да? Солнышко, на твоих. Гене молодые ребята, мы уже родились, говорю. Один из 15 в 12, а другой в 12. А кто же старше? Я от всей души хочу выйти за твою Надюшу, чтобы всегда был у вас в семье радость, счастье, порядок. И чтобы ты прислушался Надюше, а я знаю, что у вас это очень хорошо получается, ваш тандем. Хороший тандем И Поэтому за вас Спасибо. Обоих, Надюша, за тебя Спасибо. И конечно, Спасибо. вместе И Спасибо. Потому что это, эти люди для меня не безразличны И я не говорю, как бы о себе Я сказала, И от всей души Надя, а то не Надя Наташа, а, да, да, что-то не пьешь, Тут это Вески мне не нравится. На краю. На краю. Это кто-то все должны выпить. До конца. Дальевая, до краю дна. Это до в нашей жизни. Купили, а цветы да, нашей жизни кушать Это, это, это наши когда дети. Когда а а жмешно, в, в, в лице Лёши. В лице Лёши и Алёны. Я хочу выпить за всех детей. У всех здесь есть дети. Дома. Остались где-то в Ростове. Мам проигнорировали. Бабушка с руками. Мы там не будем а <aa2> ты я внук я да? бабушку еще. Я хочу выйти. Бабушка, тебя как качать? Вот так, вот так. Вот так. Это как получится? у тебя? Лупы люди, они не дали мне сказать, так как я хотела сказать. Они все пошлили. Но я хочу выпить за вас. Ну, Пожелать им здоровья и чтобы мы собрались в таком составе на, на их свадьбах, одного и другого как сегодня Лёшка сказал, говорит, вы столько готовите, уже Алёнке на свадьбу? Он с... не сказал своё, я хочу выпить за их здоровье. Самое главное здоровье, и чтобы они были счастливыми и удачливыми в этой жизни. Удача это наша жизнь. Нет, а ты на он это просто, Нет, Это пехота. Пехота. большой, Вижу А? Санчо, друг мой. Засказанное. А где это сказать, А у меня карман пошел Я сейчас сказать, что